Друзья, всем привет! С вами Виктория. Сегодня готовим бисквит джинуаз. Это один из самых популярных бисквитов для тортов, который используется во французской кухне. Получается бисквит очень пышный, несмотря на то, что он готовится без разрыхлителя и соды. Прекрасно подойдет для любых бисквитных тортов, таких, например, как торт Фрезье. Полное количество всех ингредиентов я вам оставлю в описании под видео. Сначала очень аккуратно отделяем белки от желтков. Для этого я беру две емкости.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 Бисквит у меня хорошо отлежался, я убираю корочку и разрезаю его на два равных коржа. Такие бисквиты получаются очень пышные, с приятной мелкой пористой структурой. Они требуют пропитки и прекрасно сочетаются с любым кремом. Пропитка и начинка могут быть самые разнообразные, фруктовые, молочные, кофейные. Благодаря этому торты, приготовленные на основе этих бисквитов, получаются с очень насыщенным и выраженным вкусом. Если видео оказалось для вас полезным, не забудьте поставить лайк, пишите мне ваши отзывы и комментарии. Всем желаю удачной выпечки и до новых встреч с новыми рецептами. С вами была Виктория.